Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, советский тяжелый танк 10 уровня СТ-2, карта Монастырь, игрок Лаки Блок. Ну и как видите, счет уже 0-4, это за первую минуту боя произошло. Как такое возможно? Что 4 союзника, вот так просто, да, причем там... Три СТшки из них и одна ЛТшка. Ну, возможно, он там на центре видно. Да, четыре красных что-то прорывались. Ну, как так? Даже одного противника не смогли уничтожить. Ну, ладно, там Т-49, но остальные-то. Ну вот, размочили счет 1-4 все-таки. Здесь что-то тоже как -то красный преобладает. и на левом фланге. Занимает СТ второй позицию начинает здесь вести перестрелку Противники как-то вообще неосторожные Тоже, не знаю, может уже Да, увидев счет 0-4 Почувствовали вкус победы стали... И стали наглеть СТ-2 танкует спокойно, методично, наносит урон, которому уже почти 3000. Счет 2-5. Немножко остановилось, да? <gal problème> вот это вот сливание команды. Ну вот, бац, 2-6. Есть возможность добрать супер коня, ну и заодно еще тут... Кто там, ВЗ? вз 55 конь успел откатиться. ВЗ своей шкуры спас коня. Что там с центра вон, АМХ? Пытался здесь нанести урон СТ второму, но не тут-то было. Все, супер конь на перезарядке. И готов. На правом фланге союзников, можно сказать, никого то 95-й там сидит, ждет. Чего ждет, да? Можно так весь бой просидеть, никто к тебе не приедет. Большинство противников на центре. Ну, на левом фланге здесь хотя бы не все так плохо. И вот тут тоже вперед ехать опасно. Туплетом давал СТ-2, ну, один хотя бы снаряд в цель залетает, есть урон. Зато какой звук при таком выстреле шикарный. один дуплет. На этот раз оба снаряда заходят с пробитием. Но надо думать, там был леопард. Это у нас еще тот картон. Ну, тут главное, чтобы снаряд хотя бы в силуэт попал. Есть пробитие, Есть пробитие по фашу. Тут и на левом фланге союзники все закончились остаются четыре против восьмерых получается. сейчас можно количество противников еще немного сократить. был еще один туплет, но по-моему сейчас это было зря. ну да ладно. Третьего противника уничтожает СТ-2 Проджета, походу, уходит на перезарядку Скрылся, это повезло Здесь СТ-2, да, успел он где-то там Расстрелять Ну хотя где, да, вон он Два раза пробил как раз-таки СТ-2 Из союзников как раз и остался этот один Т-95, но ну, только из спасло То, что он сидел там в углу в одиночестве Весь бой ничего не делал, наверное Готов. Проджета. Проджета хотел здесь хитростью, так сказать, зайти с тыла СТ2, ну вот. СТ2 ехал в нужном, так сказать, направлении. Только Проджетта да, свою пашню высунул, так аккуратненько. В принципе, вроде не торопился, да, поглядеть и тут же получил. Ну, Еще один туплет. Такая дырка там. В <смех> башню прям, да, над орудиями. 430-й с полным запасом прочности. Ну что, испытает он на себя мощь советского дуплета? В эфире, в эфире, в эфире, Нет, не стал ис 2 здесь дуплетом стрелять. 30-й, ну что то Ну, с борта заезжаю уже, да. Нет, вот зачем в клинч? Еще и в орудие попадает. Ну, пока это не критично, на короткой дистанции это особо мешать не будет, да, поврежденное орудие. Пытается что-то сделать. 430-й, ну, какие-то попытки у него, мягко говоря. Навряд ли, конечно, у него удалось бы СТ-2 закрутить, но все равно попытка заехать до борта даже не была сделан. Просто тупо лоб лоп слился и все. Еще и базу там захватывает. Не знаю, Леопард или Вафля. Кто-то кто из них. Леопард, по идее, там шотный. Ну, по крайней мере, если туплетом, то, может, и шотный. Да, вот тут посмотреть, если у него половина запас прочности. Он как раз не тот ли Леопард это, который туплетом получил он по моему а нет там еще один был наверное это другой леопард тот который получил туплетом уже отдыхает 20 секунд с небольшим остается до захвата базы кто-то хочет взять захватчика 10 секунд да, там стоит на захвате Леопард С двумя единичками прочности Промах, вторая ошибка Это будет уже все, финал Успевает СТ-2 Все-таки Это хорошо, что двухстволка Да, если бы был обычный С цикличным ну, Здесь тоже, в принципе, цикличный, да Но один ствол, перезарядка, получается Была бы дольше и уже захват бы не успел Ну, что говорить про то, что Было бы, да да Вот, да, чемодан, орда Странно, у орды был шанс а, вон, она просто была занята тем, что она ехала сюда поближе И отправляется сразу же в ангар, да, такой вот финал Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно с вами понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока